Всем привет, мои хорошие! Начинаем новый влог. Он будет про украшение квартиры к Новому году, про декор, про то, как мы собрали елочку. Итак, поехали! Мои хорошие, начинаем предпраздничный, красивый, нарядный влог. И сейчас все расскажу и покажу. Мы уже нарядили елочку. Я заказала на Вайлберс под нее юбочку. Я не знала, кстати, что такие существуют. Под цвет обоев заказала. Есть белые, меховые, большие, маленькие, какой душе угодно вообще. Я заказала под цвет обоев. Пока здесь творческий процесс. Кстати, вот стену еще декорировали, но не до конца показывала девчонкам в телеграм. Жду еще зеркальных полос с Алиэкспресс. Что за игрушечки у нас тут? А еще заказала гирлянду светодиодную. У меня таких много маленьких, но они пойдут вот на эти веточки с Леруа и Сазона. А, и заказала 20 метров холодный свет, чтобы было много-много маленьких огонечков. Пока здесь одна обычная гирлянда с черной, не проволокой как бы а проводом, а будет с проводом. И с зеленым проводом нашла на Wildberries 20-метровую. Она будет от USB. И она будет от батареек. То есть два выхода питания. Мне так удобно. Чтобы не лазить к розетке. Потому что она там у нас за телевизором внизу. Мне так удобно. В общем, какие игрушечки? Игрушечки я вам в принципе все показывала во влогах, какие заказываю. Повесили сиреневые шары. Серебристые и белые. Больше ничего. Бантики, снежиночки, звездочки. Это там половина с что-то с Азон, что-то с Wildberries. Я вам это все в распаковках пока все эти игрушки и в итоге вот получается вот такая красота. Может быть еще что-то добавим, посмотрю. Пока мне нравится безумно. Мне нравится этот оттенок, прям перекликается с диваном, здорово, замечательно. Сейчас будем думать, куда вешать вот эти вот штуки. Буду все вам тоже показывать, еще украшать окна. В общем, еще работы много. Работы много, но уже душа радуется празднику. Одну елочку расправили. Здесь она очень хорошо закрепилась за гирлянду. То есть одну веточку туда чпок за гирлянду. Все, смотрится великолепно. Будем еще наряжать. Прям вот прям вот вообще кайф. Ксюшки тут стена бетонная. В нее ни гвоздики не вобьешь Ксюшки. маленькие, ничего. Поэтому мы приклеили вот такие вот самоклеющиеся крючки. Три штучки, я вам показывала тоже их в покупках. И на них сейчас вот на эту стену будем клеить, ой, вешать а, вторую такую же веточку. Думали-думали, куда, но как бы больше некуда. Положить ее здесь негде, на кровать как бы сюда Ксюшке это неудобно будет. На шкаф тоже шкаф не откроешь тогда, но ну, полки верхние, а мы туда лазим, у нас там вещи нужны. Поэтому вот так. Еще два крючка пришлось, а то она вот так опускалась дугами, но нормально. Держится на смоклеющихся крючках. Красота. Будем тоже ее украшать. Распушили вот так немного. Такая красивенькая. Супер. Девочек, тут тоже будет красота. Будет до 100 лет. <с> Не будешь снимать никогда? Зимой и летом одним цветом? Да. Готово. даже вам сказала. Да. Посередине такой красивый шарик прошлогодний. У нас в прошлом году синяя елочка была с белым. Здесь светодиодная гирлянда, Катюн, принеси вторую такую девочкам, покажу какая. Я вам показывала тоже в покупках, которая работает от батареек. Вон переключатель беленький. Вот. Переключатель, выключатель. Давай. Ага, не распаковываю ее, просто показать. А, а новая, Катюн. Это трехметровая гирлянда нить. РОСА. У нас же три штуки было. Наверное, Криска куда-то делать, сейчас найдем а, гирлянда нить. В общем, вот такая роса с переключателем. Холодный свет. Такая вот красота. Теперь тут у Ксюшки. А, елочку вот повесили маленькую на стену. Вот, давай покажем. Вот вот такая. Три штуки. Да, брала я. И свет на улице, правда, еще светло. Да, малыш. И вот как это смотрится очень здорово на окне. Гирлянда что. Шту... Вау, маленькая. В общем, очень красиво. Зал тоже готов. Теперь предстоит грандиозная уборка. Вот здесь мы решили сделать такой венок. Зацеплен он на самоклеющийся крючок такой же. Декор такой же. Свернула, распушила, повесила декор и тоже такую же гирлянду. Надо запастись теперь батарейками к этим гирляндам. Сейчас уберемся и покажем вам во всей красе что у нас получилось, да. Вот такой веночек. И здесь тоже по принципу, как в детской, елочка украшение а, гирлянда роса. Хотя она, в принципе, там не нужна. На стене и так гирлянда, но пусть будет. А елочка красавица. И Ксюха под елочкой. Кухня у нас тоже сияет Повесили новую гирлянду Спрятала ее за штору, за тюль Видно одни огонечки Очень здорово, красиво Мы готовы встречать Новый год, а вы? Вот так выглядит коврик С новой гирляндой В прошлом влоге показывала вам их И вот так он, коврик, выглядит под елочкой Очень симпатично Хотела сказать, чтобы он посветлее был Он на фото посветлее, но ничего, так тоже очень гармонично И гирлянда Мигает, в которой 200 огонечков. Нет, это другая мигает, в которой 200 огонечков. Она сейчас не мигает. Сейчас покажу. С ней прям светло. Светло и очень красиво. Вот это прям вот самая тема, мне кажется, для елочек, когда много-много мелких огонечков. Вообще великолепно. В тему Нового года пришли вот такие вот подушечки с Валвира. Оставлю тогда ссылочку на дзене. Зеленый. Я все думала, какой же мне вписать сюда цвет. Даже думала желтый. Но так здорово покликается с новогодним декором. Вот просто великолепно. Зеленые подушки на сиреневом диване. Я вообще свой зал представляла совершенно иным. Ну, а видите, не всегда получается так, как мы хотим. Иногда получается по-другому и даже лучше. Мне безумно нравится вот это вот сочетание зеленого и зеленого сиреневого, прям красота. Они такие, велюр, не велюр, а, но очень-очень мягенькие. 40 на 40 разных цветов. Продавца есть камера, опять вам врет. Вот, издалека показала верно. Ну, прям елочный такой цвет. Они на молнии. По одной штучке продаются. Вот вчера забрала и сразу надела. Молнию даже не найдешь. Смотрите, какая скрытая. Я не вижу молнию. Вот она, черненькая. Классные подушки, качество хорошее. Вот прям, они очень мягенькие, тактильно приятные. Поэтому теперь у нас на диванчике вот такая красота вместе с котом нарисовалась. Ну, и а на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам понравилось. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Всем новогоднего настроения.